Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы вновь попали на канал Town Sparrow Gaming. И мы продолжаем проходить Dying Light 2, Stay Human на высокой сложности. Что ж, у нас, кстати, уже здесь э, буквально 6 дней назад произошел патч. Да, первый патч комьюнити. То есть, э, по просьбе игроков нам добавили э, такую штучку, которая называется... Если я правильно помню. Вот, цвета градация. То есть теперь мы, мы можем сделать такой же цвет, как был при геймплее для e 3 Например, поставить зернистую опцию. И получается у нас вот такой цвет. Насыщенность падает и появляется такой уклон в синие оттеночки. Но честно вам скажу, ребят, мне по классике больше нравится. То есть э, так, как вышло при релизе. Потому что я люблю такие более, не знаю, насыщенные цвета, вот. Так, что ж, э, что мы будем делать? Э, в прошлый раз мы выполняли побочки на базаре. А в этот раз у нас есть, кстати, вариант пойти э, к Акону и продолжить выполнять основную сюжетную линию. Несмотря на то, что у нас вопросиков на карте очень много, побочек тоже других. Но давайте реально Продолжим просто проходить сюжетку То есть задание единственный выход Надо встретиться с Хаконом а, До него нам переть где-то 150 метров Так Что еще в принципе помимо цветоградации у нас появилось в игре Разработчики увеличили спаун обычных мертвяков на улице Так, одного тут колбасик <смех> а второй чисто здесь появился, да? Чисто появился житель Внезапно И только <смех> начал что-то делать Уже тогда, когда к нему начали вплотную подходить зомби Странно Очень-очень странно А, вот и между прочим Мы изменили всякие значки событий И прочих-прочих, так сказать Мероприятий на карте на карте, в игре, вот, например, эта штука, я помню, вроде как, была просто ромбиком, вот, рамка ромбика, без ä, внутренней составляющей, а здесь еще добавили вот такую вот штучку внутри иконки. Ну, давайте выполним сейчас событие, и потом побежим как раз к хакону. Так, тут у нас бандюки. Ну что ж, убиваем их. На, нахуй, как говорится. Ой-ой-ой, я -ой, осуждаю, осуждаю. Хорошо, что я сейчас на твичник какой не запустил трансляцию, а то было бы очень-очень печально. Фегаси. Откуда тут четвертый вообще зомбарь появился? Блять. Зомби прибежал вообще какой-то. Давай. ой бля, загорелся. Я уже думал, он э, сможет так сказать уебашить э, этих враждебных выживших точнее бандитов но нет -хо -хо, гори гори ясно чтобы не погасло Всё, все все сдохли все сдохли великолепно Ну и к тому же забираем трофей и э, у нас кстати паркур качался что нам нужно что нам нужно э -э, блин но дайте купим железную хватку, куда хватать сейчас выносливость. Потому что. Другие навыки мы не купим, нам не хватает выносливости. А чтобы скачать выносливость, мы помним. Нам нужно найти ингибиторы. Так, чуть-чуть бой остался скачать. И все будет отличненько. Блин. Черт, я хотел подобрать копье, но. А что за фигня? Почему? А, да, это ведь тоже какая-то плюшка появилась э, во время патча, во время внедрения патча в игру. Типа, теперь могут быть какие-то токсичные испарения от э, этих инфицированных. И эти бандиты и прочие враждебные выжившие могут, соответственно, заразиться. Вот так вот. Короче, много чего появилось в игре. Но как? Много чего. Не в плане контента такого существенного, а в плане приятных изменений анимации и прочее, прочее, прочее. Так, мы нашли какое-то тупое оружие вот, зеленого качества. А я зеленое качество не очень-то жалую, но вроде как можно будет потом продать. И то за какие-то копейки, по сути. ой-ой-ой, у меня скоро сломается мачете. Ну ладно. И так сойдет. Так, что ж, бежим теперь к Хакону, да? Опа. Не, все-таки на самом деле мне обычная цветовая гамма намного приятнее глазу, чем та, что была в Е3. Мне, в принципе, всегда бесит такая ирония, типа, что у игр от Techland, когда они показывают свою новую игрушку на e 3 всегда какая-то, ну, неправильная цветовая гамма. Все-таки, типа, э, насыщенность цветов не очень... Кстати, а что за фигня? Я показал, что резкость была высокая. Ой, я не знаю, что я сделал. Ну ладно, вроде как все уже в норме. Эй, эй, -э, погодите, а что? Чё... А, все, все все в норме. Сейчас отхилимся, просто попив водички. Ну, давай, давай, давай, пей, пей. Что-то вообще мало восстанавливается. В смысле исполнения, блин, я даже нифига вообще не восстановил, с ХП, грубо говоря. Это очень-очень плохо, ладно. Так что у нас здесь. Чья это халупка? Это халупка этого. Не того товарища Хакона, а, видимо, уже самого Хакона. Скорее всего. Кассета какая-то. Забираем. Доска объявления. Охота за яйцами. И Ханс, типа... Правда, это не пасхальные яйца, а просто яйца. Ну что у тебя там? Хакон. Ты карабкаешься даже лучше одной майчок, но ты знакомый. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе, на телебашню. Ты про одну из своих жен? Почти, слишком вспыльчивая, даже для меня. Что, Что насчет прохода в центр? Смотри, <coughs> с этой крыши отлично видна база миротворцев. А... Так а по сути реально, кто правит городом-то? Миротворцы правят городом.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 Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. О, как. Ну, ладно, полезный совет все-таки поспать. А то опять наш э, товарищ, так сказать, забегался там и прочее, прочее, прочее. О, отмычки получили. Прикольно. Ой, а это ты кто такой, а? О, бля. Хакон, там тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Выглядит как э, уебишная хуйня. Не очень большая, и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. Окей. Блин, кого тут схаута. Э. Э, бедная девушка, соболезную. Э, так, кстати, кстати, не забываем забирать дары природы. А именно мёд, ромашки и прочее, прочее, прочее. Вот особенно вот эти вот всякие грибочки. И, боже, маг, вау. Палка с гвоздями. Окей, это хоть и зеленое качество, я не люблю зеленое качество, но может сбагрим потом. Или используем если придется Так, 29 метров А мне вот что не нравится Мне не нравится, что там крикун стоит А может что-то сделаем с этим, а? Так, ремесло а... О, метательный нож можем сделать Это то, что нужно, ребята. Это то, что нужно Может сейчас на расстоянии сможем уфигачить Эту тварь а, Вот но я правда что-то сомневаюсь Все-таки мне кажется стоит копье найти какой нибудь Но эм... Ладно, поищем чуть-чуть вокруг Может вдруг Реально попадется копье Так Хотя мне кажется Что проще взорвать этот баллончик Эй, баллончик, блин, баллон Нормальный такой баллон Ууии. О, он сдох? Он сдох. Великолепно. Только сейчас могут прибежать другие черти. Ладно. Надеюсь, другие черти не прибегут. А если прибегут, надеюсь, их много не будет. Потому что нам бы с этими разобраться. А с учетом моего снаряжения, это такое себе. Ой, боже, ой, боже, ой, боже, ой, боже. Ваше оружие сломалось, почти новое. Да у меня есть новое. Так. Давайте что-нибудь синенькое поставим. Вот, например, грязную биту. И можно ее, кстати, модифицировать. Изменяем. Так, пламя или отрава. Ну, отраву можно сюда поставить. А вот сюда искру, да? Почему бы и нет? Ну все, достаточно. Ой. Все-таки, все-таки какой-то напряг. Ой-ой-ой-ой. Меня собираются сейчас убить. Бля, уперзывайте отсюда, выпердыши. Черт. Это как-то напряженно все-таки выходит. О, ток передаются, ток передаются, да? Эй, а ч такой маленький эффект, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Ребятки, с вами реально опасно шутить. Пиздец. Опасно. Очень опасно. Ну, вроде как, почти всех прибили. Так, давай, передохни, передохни, передохни. Все, передохнул? Молодец. Продолжай всех мить. О, мы даже бой вкачали. Великолепно. Так, уйди, это... Все, умер. Умер, а? Надеюсь, что да. Так, лутаем. Лутаем всех... Выпердыши. Потому что я что, зря отбивался, а? Не, понимаю, что нужно сюда в основном пройти. Это наша приоритетная задача, но... Ну его нафиг. Ой, бля, что-то меня тут еще шмаляет тут. Ну нафиг, короче. Все, хочу валить отсюда. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Открывай, открывай, быстрее, быстрее. Давай, давай. Так, идите нахер. Жопа у вас, говножу и, блин. Так, все, спускаемся. Интересно, а можно тут мягко приземлиться или не стоит? А. Хотя, по идее, можно было приземлиться нормально так. Но. <с> Хотя хз. Не знаю. Ладно, идем дальше. Но, кстати, кстати, кстати, ладно, давайте-ка пока что вкачаем бой. Идеальное уклонение или идеальное парирование? О, мощная атака. Ладно, давайте мощную атаку вкачаем. Потому что это, по сути, было даже базовым умением в Dying Light 1. А сейчас почему-то это решили сделать как отдельный навык, ради которого стоит вкачиваться. А, кстати, реально, Хакон был прав. Сейчас зомбарей тут меньше. В подземельях. Э -э, ночью. Ну да, все ушли кушать наверх. А мы так. Пока другие ребятки кушают наверху, можем проскользнуть. Э -э, в их место обитания. Точнее, место спячки. Мне нравится столько всякого подсвечивается, тут разноцветного. Я прямо этот весь Лутенский хочу подобрать. Так, что ж, давайте по стелсу попробуем тогда пройти. О, отлично. И облутать его нельзя, да? Замечательно, великолепнейше. О, грибочки, грибочки. Хочу грибочки, да. Открываем шкафчик, и у нас здесь э, металлом и какие-то таблеточки. Блин. Да, без фонарика очень плохо видно. О, а у этого лут есть, да? Черт, этот от меня сейчас спалит. Ого, второй уровень, серьезно? Жесть. <смех> Эти ребята уже проснулись, да? Угу. Опасненько будет, опасненько. Давай, давай, умирай, умирай. Ага. А из этого луп падает великолепнейшее. Давай, и ты тоже умирай. Умер. Умер и умер. Молодец. Так, сопротивляемость у нас уже низкая. Это не есть хорошо, но, к счастью, к счастью, к счастью у меня... Сколько грибочков? Четыре? А, блин. Это хорошо. плохо. Берегись зараженных. Их может быть и пара, и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Короче, предлагаю этих э, чмоней не трогать, потому что, блин, убивать их долго как-то. Но все-таки нужно тогда их обойти, при этом грамотным способом, а не прям плотную. Плотную не хочу. Плотную опасненько. Блин, хорошо, что здесь растут грибочки В метро Потому что Четыре штуки, это как-то мало Честно говоря Ладно, возьму сломанную лопату Облутаю беднягу Так, 40 секунд Ну ладно, я пока что буду экономить Я буду только по мере Необходимости жрать грибы Ой Ой-ой-ой Вот ты сука Серьезно? Бро, уйди, пожалуйста. Уйди отсюда. Ты меня напрягаешь. Уйди, я тебя умоляю. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Да, блин, нахуй то в бинокль-то достал, пиздец. Я просто хочу сундучок открыть И сожрать грибочек, а не бинокль не доставать Все, открыли? Открыли и отлично Так, забираем здесь все, что попадается Нам под руку А тебя придется ликвидировать Ну или хотя бы попытаться А, все-таки удалось это сделать? Удалось, серьезно? Вау это же отличненько прям. Так, все, идем дальше. А, легкий замочек. Ну, 11 отмычек это вполне отличное количество, я считаю. Так, не просыпайся, дружище. Не просыпайся, пожалуйста. Все, я ухожу отсюда. Ой. Аж носик зачесался. Рядом, серьезно, есть ингибиторы. Мне кажется, вряд ли они могут быть в метро. Но кто знает, кто знает. Блин, сыку немножечко так фонарик использовать. Потому что все время кажется, что реально спалят. Ой. Вот о чем я и говорю. Вот чертило то О, Ну давай, давай, подходи, подходи. Сейчас мы тебя уделаем, дружище. Все, готов? Готов. Что я хотел сказать? А, вот. Мне кажется, сейчас вот бродят конкретно те зомбарии, которые... Как бы... Как и сказать? Как бы их назвать? Те пиздюки которые типа умеют бегать. Вот, да. Вот так их стоит называть. Типа дете хочет резвиться даже во сне. Пока уже старики и зомби спят вовсю. 40 секунд есть, и еще есть 4 грибочка. Соответственно, пара минут у нас есть. Так. Ну, почти прошли, кстати. Большую часть, наверное. 22 секунды. Окей, окей, окей, окей, окей. Блин, грибочки попадаются и попадаются. Это очень хорошо. Хаваем, хаваем, хаваем, хаваем. Не забываем Лутенски забирать по пути. Ой. Повернись, пожалуйста. Повернулся. И не поворачивайся ко мне. Окей. Окей. Красава, крутой. Ставлю лайк. Все. Какие-то получаем образцы мутантов Каждый раз э, с таких необычных зомбарей И, соответственно, трофеи Ну, трофеи-то я понял пока что применение А вот эти образцы мутантов Я вообще не понимаю зачем Может, потом понадобится в дальнейшем Так, кто здесь ходит? Вот там дальний зомби какой-то, да? Черт, вот здесь придется Нескольких прибить так, не пали, пожалуйста, не пали, пожалуйста 25 секунд, да? Угу Ай-яй-яй-яй-яй Сейчас грибочки возьмем и как-то сбоку попробуем К нему подойти О! Хочется его подальше от остальных ликвидировать Ну, вроде как, получилось, да? Мы даже опыт получаем за это. 100 единиц опыта. Это очень-очень хорошо. Так, этого зомбаря и кончим. И откроем сундучок. Так, я за 15 секунд должен успеть и открыть, и залутать. Ну вот, уже открыл, осталось залутать. Забираем, забираем, забираем, забираем. 5 секунд, <смех> а теперь 40 секунд. Ладно, можно сразу несколько грибочков съесть. Все, у нас почти 2 минуты есть в запасе. Ладно, еще один съем грим. Съем еще один гриб. да. Не грим, блин. Какой грим? Откуда у меня здесь грим? В постапокалипсисе, блин. Разве что кишочками чьими-то обмазаться и все. Приманка какая-то. Ладно, я предпочту просто обойти. Используйте приманки, чтобы отвлечь зараженных. Хорошо, хорошо, хорошо, я понял. Как пока не. Я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Мы получили даже лекарство и палку с гвоздями. Что хотел сказать? Да, можно было бы использовать ту приманку, но из-за этого бы проснулись все зомби, которые в той части туннеля находились. И... Они бы только на пару секунд отвлеклись Ладно, откроем дверь. Ой, что это за хрень? О боже. Ты, блин, кто такой? Фу. Что за гадость? Бля, такая же хрень стреляла в меня на поверхности как раз. Около входа в туннели. Бля, с тобой Хакон. пиздиться придется. Серьезно? Жесть. Бля, Хакону похуй вообще. Ой, еще два зомби каких-то приперлись. Сейчас мы тебя пиздить будем, дружище. Почти прибили, да? Ну все, прибили К счастью, не так это все сложно было На, на, на На нахуй Готов? Готов Так, а где Этот А что, эти лампочки закончили, серьезно? То есть они как бы светят, а как бы очень плохо светят, что даже <свят> <свят> сопротивляемость инфекции не возрастает. Блин, жесть. Ладно, теперь взламываем эту дверь поганую. То есть, типа, наше временно уэф-зона, все, пропало, да? Нет питания. Ого. Блин, а то есть... Не знаю, это выглядит как-то интересно. Нет питания. А вот вопрос возникает, а можно ли с этим, в принципе, взаимодействовать или нет. Так, о чем-то болтают там охранники, но мне не очень интересно. Так что идем дальше. О-о, еще одна временная F зона, да. Так, заходим сюда. Блин, вроде хочется фонарик держать, а вроде и нет. Потому что... А вдруг спалит? Хотя, мне кажется, всем похуй. Не, не реально, всем похуй, абсолютно. Дай, дай, <laughs> всем похуй, что какой-то свет дай, там... Дай, дай, <laughs> в кан... Не в канализации, а в вентиляции. Вот реально всем поебать, честно. Так, здесь заултать ничего нельзя, да? Получается так. Можно открыть вот эту крышечку от очередной вентиляции. Соответственно, мы ее открываем и лезем туда. Погодите, что? Я прошел головой сквозь текстуры? Заебись. Вообще, отлично. Ставлю лайк. Так, вылезаем. Вылезаем. Я внутри. Пять пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. Так, не забываем лишний раз лутать все подряд. Потому что Лутенский нам нужен. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Сейчас открою, погоди, я тут залутаю всякие мусорки, автоматы по продажу, по продаже этих э, жетончиков и прочее, прочее, прочее. Вот, да. Так, а мы все хоть залутали здесь, да? Ну почти, кстати, почти. Почти все залутали. Опа, я чуть сумочки не пропустил, эти, а это плохо. Я мог реально их пропустить. Но хорошо, что не пропустил. Так. Все? Точно все? Надеюсь, что все. Блин, а тут ничего интересного нет, да? А, печально. Ладно. Ну все, открываем этот шлюз. Черт. Чё? Ч Чё за фигня? Что ты здесь делаешь? А Ой, бля. <плыв> Ой, опять по голове получил. Точнее, Айден. В очередной раз. Сколько там уже раз э, по башке получал? Откуда? Два раза минимум. Тут по <смех> Скорее лазучек <смех> <смех> не похож на я, я, не, я не Ренегат, честно, я реально тут шароебился просто. Вот честное слово. Вот, честно, честно. Еще какие-то синие, блин, цвета на экране. Опять нашему герою не очень хорошо. Хоть вы меня тут держите, Он отпустите. Начнулся. Да, я очнулся, прикиньте. Отпустите меня. Отпустите, говорю. Сейчас смотришь? Что ты смотришь? делал у нас на базе? Шароёбился. в центр города. В центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные. Так да, кто этот Короче, ваш убийца Лукаса? И кто такой вообще Лукаса, а? а ты забыла о запрете на проход. Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был четыре дня назад? Я пилигрим. Четыре дня назад я был в сотнях километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда, она а сильно ее не получишь. Но командир Лукас, Лукас всегда смерт. говорил. И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим Похоже, он не вред. Да, я пилигрим Можешь идти, Всё. сержант А да я сам с ним поговорю Да блин, а может отпустите меня? Че вам от меня надо-то, а? О, о Ты меня отпустишь, бро? Отпустишь? Реально отпустишь? Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл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 Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более четырех поселений. Твою мать! Реально, Лондон, э, блин, как там? Лондонские мосты упали, буквально. А почему ты думаешь, что я кого-то убил? Вот это, кстати, реально интересный вопрос. Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в центр Луп через четыре дня после убийства. Кроме того.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 Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. Найти оружие. А, кстати, а вот реально а почему я должен тебе доверять-то, а? Ну-ка. А зачем мне на тебе работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Вот, а вот ошибись. именно. Ты явно не убийца. А почему вам самим Твоя не коллега убийство? мне чуть я руки не отрубила. Не именно поэтому ты и можешь помочь.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 Ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Так как? Ты поможешь мне? <связать> Можно попробовать, или у меня своих дел хватает. Слушай, я еще не все сайт квесты выполнил, но в центр луп я тоже хочу, так что да. Да, давай, подумай. Обдумай предложение это и скажи. Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр?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 Похоже, у меня нет выбора Я попробую Ну, типа справедливая сделка, наверное Осмотрись там, расспроси людей И не возвращайся с пустыми руками Удачи Спасибо Она мне точно понадобится Ну, удачи меня любит, Мне чуть руки не отрубили Но я все-таки с ручками остался О. Мы даже разблокировали безопасную зону и получили какое-то количество опыта. Великолепно. Так, задача обновлена. Окей. Выходим отсюда. Так, главный терминал. Много тут пространства. А ты кто такой? Никогда раньше не видел такой формы. Я курьер. Курьер? Это что? Я член гильдии курьеров. Один из многих. Если вас много, то почему же я впервые вижу такую форму? Мы осторожны. Нам доверяют ценную информацию, поэтому мы держимся в тени. Не сказал бы, что ты сейчас в тени. Верно. Наш штаб находится в центре. И сейчас единственный путь туда лежит через туннели метро. Проход находится под контролем миротворцев. В центр никого не впускают и не выпускают. Потому я здесь и застрял. Отстой, особенно учитывая, что я ищу кое-какую информацию. Увы, мы соблюдаем принцип конфиденциальности. Лишь глава гильдии имеет право делиться информацией. Тогда переговорю с ним. Как-то еще можно добраться до центра? Насколько знаю, нет. Граница с центром — это нечаянная земля. После бомбежки химикатами этот район был отрезан от центра. Земля и воздух отравлены. Лишь самые ужасные твари способны там выжить Блин Ладно, найду другой путь Как-то Удачи Спасибо и тебе Ничейная земля э как он? ты Отравленная доступная да, только для чудовища Рад, что ты да? ага. ну, меня поймали и допросили Хорошо, могли ее убить Встретимся снаружи Встретимся, встретимся Но сначала со всеми тут доболтаюсь и все Слушай, где мне достать еды? В закусочной. У нас на базе есть госпиталь и закусочная. Прям как в армии. Не как в армии. У нас и есть армия. Мы наводим порядок в этом хаосе. А ты кто? А я, я... А я никто. Ну ладно, я пилигрим. Я курьер. Путешествую между зонами. Пилигрим? Точно. Трусы боятся здесь вот так бродить. Блин, меня вот что забавило, этот Эйден спросил у курьера, курьера это что, это кто, при этом, как Эйден мог забыть, что он по сути сам курьер. Это уже О, согласен, согласен, мое тоже как-то чуть-чуть изношено уже. Опа, у вас что, карты, у вас тут какие-то планы, а? Не, ничего интересного не видно. О, Главное, с тобой можно поболтать. Ингредиенты и пропорции. я был удачный день. О чем это ты? Какие пропорции, я думаю, какие в ингредиенты? В искусстве дистилляции, но сейчас я не могу обслужить тебя. Дистилляции обслужить? Да, я бармен. И я хочу заново открыть миксологию. Искусство смешивания коктейлей. И как? Добавляя в спиртное травы, что придадут ему не только чудный вкус, но и целебные свойства. И в чем проблема? Видишь ли, неверное количество даже лучших ингредиентов, тонкая грань между освежающим целебным коктейлем и ядом. Лишь один человек может помочь мне, но, говорят, она ведьма. А, и чем она тебе поможет? Как ведьма поможет стать хорошим барменом. Да, Миксологом. И она не ведьма. Она целительница. Ведьмы ее называют суеверной. А, так и нас надо бьеварить. Ну да. И только она умеет правильно сочетать ингредиенты, чтобы никто из клиентов не отравился. Кульвер сказал, что она использует в зельях внутренности зараженных. Можешь поверить? дом. Но ты же понимаешь, что создать я так же легко, как и целебное зелье, Да. По факту блин такая ведьма такая э, как-то э, такая женщина которая вот э, варит с время очень сильно напоминает бабку из э, первого дань там была такая типа на местном рынке тоже какую-то фигню чудила для нашего кайла крейна так а где найти эту твою ведьму, а? Эта ведьма это ведьма живет где-то в городе в Central луп среди небоскребов э, за банком, как мне сказали. Конечно, где еще жить ведьме как не рядом с банком? Смешно, но она нужна мне, чтобы переизобрести миксологию. Благодаря ее знаниям и моим навыкам все захотят попробовать мои коктейли. Обычно людей не надо уговаривать, сами тянутся к бухлу. Речь идет не о каком-то бухле. Каждый коктейль будет произведением алкогольного искусства. Ну. Если так, то я поищу ее, если вдруг смогу попасть в центр. Я буду у тебя в долгу. И первый коктейль за счет заведения. Э, что ж, мужик, э, себя-то до пинаколада, окей? О, еще с этим можно поболтать. У вас есть выпивка? Если повезет, как мне. Нашел эту бутылку в подвале во время патруля. Значит, вы патрулируете весь этот район? Кто-то должен это делать. Город еще стоит. Это наша заслуга. Что, хочешь к нам? Эм, ну... Не знаю. Что для этого нужно? Пройти курс обучения. Сложно, что пиздец. Не все справляются. Видишь ли, нам не нужны слабаки. Звучит логично. У нас есть отличные мастера в штаб-квартире в метро. Давайте посмотрим, что пойду, а тут а внизу есть. Вдруг реально что-то интересненькое. Uh, судя по нашему чувству выживания или выжившего, я не помню, как называется эта фигня, это просто будем называть чувством. Uh, ничего интересного особого нет, кроме этой мусорки и каких-то двух пацанов. Я вот что тебе скажу. Если Айтер не найдет убийцу Лукаса, Джек мы отлично подвесит его за яйца. Фух, Айтер остался в плюсе из-за смерти командира. Что ты хочешь сказать? Только то, что после смерти Лукаса командиром назначили Айтера Ты думаешь, что Айтер причастен к смерти Лукаса? Я думаю, что если будешь Подслушивать, то можешь пораниться Или еще хуже Окей Ладно, послушайте невежливо И Я то не правда верю, что убил -то с Блин, какая-то фигня а которой нельзя Хрен пользоваться. Знает. Понимаемо. Не давал да. вот а зачем и сумка подсвечивается, если, за... если ее нельзя залутать, а? Господи, я целый день на ногах. Так. Тайник игрока у нас есть. У нас есть записочка. Вау. Ну, кстати. А, припас Эйден. У нас есть устрашающая ветровка и прочее, прочее, прочее. Я предлагаю это все как раз напялить. Ну давайте напялим, раз ä, мы типа сейчас подрабатываем миротворцами. Вот раз, а вот два, вот три, вот четыре, а вот пять, вот шесть. Ну неплохой такой лук вышел на самом деле. Так, а что там внизу-то по факту, а? А, стоит поговорить со снабженцами после смены Форма уж очень жмет Ход на территорию, Филиппин. только все заперто Нам не собираешься? Наслышано о твоем потенциале Ну, чел, вот Посмотри уже на мою форму. Я почти что за вас Я просто выполняю временную работу, скажем так <кх> Так, ну что ж Тогда идем к Хакону Блин, почему нельзя бегать В помещении, что за фигня а то как-то медленно перемещается наш персонаж по такой, грубо говоря, большой локации. Ну, относительно большой, ладно. Все, сейчас выйдем отсюда. Вы должны помочь нам. Или начнется восстание. Помогите с расследованием, а мы поможем с бандитами. Я уже сказал. Никто из жителей базара не имеет отношения к смерти Лукаса. Тогда почему вы не разрешаете обыскать дома? Раз никто не виновен, то вам и скрывать нечего. Держи своих громил подальше от нас, Андерсон. Значит, вы что-то скрываете. Часики тикают, Карл. Выдайте убийцу, да, или мы, мы сожжем ваш драгоценный базар. Кто посеет ветер? Пожнет бурю, Андерсон. Не пытайся откусить больше, чем сможешь проглотить. Эйден, ты где? Жду тебя на крыше у метро. Так что это получается? Вот... Это и есть глава базара, которого зовут Карл. Жесть. Так, у нас здесь есть торгаш. Ну, давайте посмотрим, что у него есть из ассортимента. Предметы для второго уровня. О, получается, у меня уже второй ранг. Ого, это же классно. Можно сравнить, кстати. Ну, хз, на самом деле. Так, что можно тебя вообще купить полезного? Ну, по сути ничего. А вот если продать ценные вещи, вот это уже будет другое дело. Можно, кстати, продать снарягу, но она вообще стоит какие-то копейки, вот серьезно. Ну ладно, я, знаете, Ты что продам. Этого я вот продам по дешману тебе, вот как э, друг твой будущее, возможно. Короче, как жесть доброй воли, тебе отдам по дешману какую-то оружку, которую я не хочу себя держать в инвентаре. Вот. И можно продать ценные вещи. Все, у Что нас для будут монетки. Избыток, для меня прибыль. Бог с ним. Не буду ну, всегда сначала. пожалуйста. И вот у нас есть какой-то мастер, да? Скажешь, Приспособление. Мины, усилитель устойчивости. Mm -hmm. Окей, это нам надо. Не знаю почему. Вот именно тупые, потому что... Что здесь у нас еще? Вот какое-то укрепление. Вот это, я понимаю, хорошее приобретение. Другие модификации я пока не хочу брать, да и к тому же монетки заканчиваются. Но я куплю пользу. Так, а что можно улучшить-то, кстати, по сути? В любом случае у нас не хватает ни денег Ни трофеев Это печально, это очень печально Все все. Ну компоненты я тоже покупать не буду Короче, денег нету, иди нахер а, Возможно я вернусь А возможно я тебя никогда больше не увижу ХЗ Нет, Короче, посмотрим Так Все, идем к Хакону Он тут прямо рядом На крыше сидит как Карлсу. Хватит тянуть резину, рассказывай Да все, я тебе сейчас расскажу, успокойся Ну, что они от тебя хотели? Поработать надо А вот ты, кстати, реально с Хойли ты сбежал, а? Если бы ты был на месте, как обещал Эй, эй, я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то еще Смерть Лукаса тяжелый удар для них Они любили его как отца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 Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби. А я поищу другие зацепки. Ладно. Будем на связи. Вот реально, каких-то детективов просто изображаем. Так, нам нужно туда, да? У нас, кстати, здесь много-много чего есть. Вау. Вот что у нас здесь есть вообще? Вот какой-то... Что это? А, стычка какая-то Неизвестное место, куча неизвестных мест И еще одно неизвестное место Но ну, ладно, нам проще туда идти Так, а как добраться До другой крыши? Вот, наверное здесь попробовать залезть О, залезли Великолепно Так, что это здесь у нас? Я помню, ты пела. Ты пела. Мне не, мне не хочется опять слушать твое пение. Я уже наслушался. Долгая песня, по сути. О, о, о, о, о. Вы заметили? Анимация изменились. Да, это вот э, как раз одна из составляющих э, недавнего обновления. Но вообще сейчас вот типа 28 августа на момент записи, а... Как я понял, обновление вышло где-то аж 22 августа получается. Так, ветряк дуб. Активируйте ветряк. Окей. Вроде как выносливости хватит. Это хорошо. Все, запрыгиваем. Уи! Так, сначала все активируем. А потом уже будем квест выполнять. Надеюсь, выносливости нам хватит. Аллея. Хватило. Так. Не-не-не падай, пожалуйста. Ух, не упал? Отлично. Так. Все. Открываем щиток. И включаем ветряк. Блин, это чем-то напоминает типичный Far Cry. Вот реально, вот. Просто заберись на вышку, включи какую-то там хуйню и прочее, прочее, прочее. Миротворцы приперлись. Ну да, их же территория, по сути. Быстро они тут что-то зафигачили. О господи. пега вы быстро, ребята, отработали. Вообще жесть. Сооружение фракции. Активированный ветряк, вы создаете вокруг него безопасную зону и место для отдыха. Окей. Активированный ветряк превращает находящиеся поблизости бесхозные сооружения в сооружение фракции. Появляются торговцы и прочее, прочее, прочее. Окей. Ого, ого, ого, ого. Так, 500, все-таки ловкость, это как-то мало. В области стали доступны дополнительные сооружения миротворцев. Ага. Угу. Так, как это хоть показывается, а? Показывается какой-то прогресс там. А, ну вот показываются только вот эти точки новые, которые появились, да? И все. Серьезно? Не люблю, когда ко мне подкрадываются. А вот, привыкай, бро. Хуберт. Нет, не я. тоже жду Хуби. В очередь. Ясно. Когда он будет? Через час или через два. Пойди пойми этого рукожопа. Говорят, у него лучший самогон. Так что подождать стоит. Хм, ну что ждем. Уже больше ничего не остается. А вот именно. Сейчас сидим и ожидаем этого рукожопого Хуби, Хуби, Хуюби. А ты кто? Привет. Ты Хуберт. А ты кто? Покупатель. Хочу кое-что купить. Эй, это ж тебя хотели повесить, да? Не-не-не, <говорить> не, не меня. Хуби, у тебя бля. клиент. Тот самый пилигрим с базара. <говорить> ой, Стой, ой, я ой! ой, ой бля. <говорить> Пиздец. Значит, это был Хуби, да? Ага, у него срочная встреча с другим покупателем. Да, да, конечно, вижу, блин, прям. Что? Ну да, ну да. Мы, видимо, что они не поняли, что, к ним Ой. Он? Так. Он Минута 20 хупи. секунд, жесть. Вижу его, бежит на север восток. Быстрее, Эйден. Да, я пытаюсь Ну да, конечно. Жесть, а... Как легче всего добежать-то? Уии! Давай, давай! У-сука! Не падай, не падай только. Бля, у нас минута. Черт, очень тяжело жить, когда паркур вообще не вкачан. Ать. Два, три. Тебе пиздец. Да идите нахуй, меня вообще сейчас не до вас, ребят. Ой, бля, что-то неудачно приземлился. Что а ч так много бандитов по пути, а? Да похуй мне этот. Контейнер сейчас линузил. Не это невозможно. Я видел его. Этот хорёк спрятался. Посмотри вокруг. Стой, вижу его. Полез наверх. Видишь это здание ВГМ? Он лезет на крышу. А ч за фигня? Почему у меня только что.. Он ругался, типа. <смех> Что якобы вне зоны действия задания. Че за фигня, а? Жесть. Но все-таки я не зря решил на эту веревку прыгнуть. Чёрт, снова потерял его. Так, Но как ты его умудрился потерять, а? Его. Я попытаюсь, бро, я попытаюсь, конечно, найти его. Жесть. Ну ладно. Надеюсь, он буквально рядом где-то. Шуберт! Я просто хочу поговорить А вот и ты, мелкий засранец Отканет меня, я ничего не делал Все ты сделал, это был ты Признавайся, сучка Не бей меня, я ничего не знаю Признавайся, а сука Я еще ни о чем не спрашивал Я ничего ни о чем не знаю, клянусь Да все ты знаешь Бывает, Ты скупаешь краденое? Хм? Скупаю? Никогда, перепродаю? Ну да, но Ой, блин. еще вазри. Тяжелый сучек Лукаса, бывшего командира миротворцев только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас. Ну, а тогда не буду. Что-нибудь, Ты можешь. Что <смех> даже если бы мне предложили эту пару кастетов, я бы не взял. Я не дурак. Это оружие уж слишком горячее. А что ты убегал тогда, а? Почему ты от меня убегал? Потому что каждые пять минут кто-нибудь меня ловит. Ладно, возможно, иногда у людей есть причина на меня злиться, но я все исправлю. Скоро, в конечном итоге, возможно. А вот кстати, а откуда ты знаешь, что это кастета? Откуда ты знаешь, что это парные кастеты? Я об этом не говорил. Да ладно, кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса? Он всегда выставлял их на показ. Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы также подумать, что я убил Лукаса. А это чушь!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 Все-таки <смех> выдал своего клиента потенциального. Хакон, Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря. Ты знаешь Маю? Нет. Странно, я думал, что знаешь всех местных женщин. Я пойду на мид Сквер. Мидпэкин Сквер? То еще место. Там казармы, построены в 23-м году, когда все пошло по везде. Она должна жить в одном из домов неподалеку. Хорошо, будь на связи. Буду на связи. Буду. Обязательно. Так, а мы все смотрели, что хотели, а? Так, вход на территорию какой-то там. Зомби жрут кого-то. А что, ничего больше интересного нет, а? Серьезно? Походу, реально ничего больше интересного нет. Так, а нам в какую сторону? Нам надо вот прям туда идти. У нас по пути, кстати, ветряк этот. А, ну, выносливости должно хватить. Центр изучения геномов THV. Хм. хм. Можно потом туда в другой раз зайти. Уверен, там есть что-то классное. Так, приземлиться бы аккуратненько нам. Ну, видимо, только так. Уи! Вот так вот. Отлично. Опа! Так, 40 метров до ветряка, грубо говоря. Ну вот мы почти добежали. Поскольку он у нас прям по пути, поэтому мы можем спокойно забежать и активировать его. Так, залезаем. Ждем. Ого, на эту штуку можно забраться спокойно, это очень хорошо. Мне это нравится, только не падай. Я запрещаю вам падать, молодой человек. Ну вот, опять какая-то фигня наподобие Far Cry 3. О, кстати, а здесь по-другому ремонт происходит. Прикольно. Ну, что у нас будет здесь? Ну, эм, так, нейтрально получилось, в общем, в стиле обычного выживальщика. Ну и хорошо. Меня этот вариант устраивает. Так, а как приземляться-то? Куда? Прыгать-то куда? Я не увидел. лы-палы. О, туда можно, да? Уии! Отлично! А как передать-то? Кому можно передать, а? Я не понял. Кому можно передавать э, такие, типа... Как то Объекты... Э, безопасных зон и прочее, прочее, прочее. Так. Э, ночь скоро. Точнее, закат. До ночи еще далеко, грубо говоря. Ну, хотя, как сказать, 17-28... Так, все, забираем рейсики всякие и бежим дальше. 150 метров буквально, да? Ну и ладно, великолепно. Темное пространство, ночное занятие, добудьте ценные вещи. О! Это добро. Не... Кстати, реально, заметьте, я, я тебе... этот товарищ буквально весь зеленый. Давай тебя на шипы, бро. Блин, я думал, Вы это видите, кирпич будет, собой. а вот кирпич. Ой, ой, ой, ой, ой. Бегасть, да, ты превратился мужик на кирпичом по башке. А вы еще прибежали, а? Уроды. ай яй яй яй ай яй яй На, все умер. Крутой. И ты тоже умрешь, да? Да хули ты не умираешь, а? Умер Умер, ты умер Великолепно, ты умер Так, забираем Всякие трофеи и прочее, прочее, прочее Господи, лута тут прям много Но недостаточно для того, чтобы мы Остались богатыми на всю оставшуюся жизнь Все, забрали все, что могли, да? Великолепно О, копье я с собой возьму Так, что это здесь? Конвой очередной. Блин, ты что, везде обитаешь, а? Господи, сколько можно петь? Хватит. Я уже слышал эту песню. Ой. Ой, еще ты не то сделал. Горят, ребятки, да? Горят. Сейчас еще устроим бабах дополнительный. Это было мощно. Все-таки лоу хп, не забываем. Да, я понимаю, что уже ночь скоро, и я как бы фигней какой-то занимаюсь, но ладно. сойдет, короче. Наверное. В любом случае, здесь у всех лоу хп, по сути. Главное, чтобы выносливости хватило. Ой, что это было? Ой-ой-ой. Че время тратишь эйдун не так надо было убивать ай-яй-яй-яй-яй-яй -я -я -я -я нельзя кусаться я вам запрещаю хм. а вы что приперлись а Блять. Не-не-не-не-не. Нельзя жерать, нельзя. Ух. Чел, ты в курсе, что ты как-то промахнулся с ударом? Так, короче, это ужас какой-то. Ой, блядь. Что-то, что-то, что-то не то уже. Все равно ребята как-то много. О, все, используем паркур активно. Не, серьезно, low хп вот прямо постоянно. Пора меня бить. Все-таки у меня ощущение, что пора делать новые аптечки. По сути, эти должны быть даже лучше, в теории. А давайте минус сделаем. Ну, правда, это одна единственная мина, которую мы можем сделать. Но ладно. Хотя бы избавимся сейчас от этих Тварей Давайте, подходите Подходите, ребятки Время умирать А я, кстати, пока что назначу Вот эту аптечку Ух! Блин, надо было собрать всех куча А я как-то не подумал Так, почти убили, почти убили, да? Все, все, все, все, все, все, все, все все. Тихо, тихо Так У вас все меньше и меньше Меня это очень-очень радует А ты откуда вылез, а? Отвали, отвали Да сколько можно? А если вот быстро сейчас взломать как-то? А? а вдруг получится? Блять, давай быстрее! Да еб твою мать! Пиздец! Мясо начинается, короче. Я ведь почти открыл. Все, открыли? Великолепно. Забираю всякую фигню. Утенский обязательно забираю. Лишь бы был реально полезный лут. А то фигня какая-то по сути. Но хоть трофей есть, это уже хорошо. Да бля, я думал, что ты так отпрыгнешь Более-менее нормально Но нет, фигня какая-то Ой, что-то мне не нравится Ладно Уже ночь, по сути, поэтому пора реально упетывать отсюда Ну окей, я понял, я понял Ладно Кстати так, мы почти добрались к какой-то веке Все-таки, наверное, я зря потратил время на тот конвой Но хрен с ним, ладно Ну, кстати Наверное, сейчас здесь зомби будет меньше В разы Я надеюсь Кто тут бегает, а? Что за фигня? Мне это не нравится Бля, пиздец, реально громко. Что за хуйня бегает тут? Но меня радует, что. Опа. Тут что, что, дети? А вот, меня радует, то, что здесь есть это. Израильник. О, забираем, забираем все, что нужно. О, ингибиторы. Ее бой. Хе -хе. <с guegor> так, я сначала тут долутаюсь, а потом уже буду выяснять. Что за дети здесь обитают. Но сральник это да, это верно. Опа. Вот вы, маленький негодяй. Что вы здесь устроили? Свою халупу, блин, да? Не, ну, кстати, коврики у вас отличные. Респект. Эй, дети, вы не знаете женщину по имени Майя? Что смеешься, а?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 И я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. М да, но по сути тебе ни никто в итоге не заплатил, да? Короче, отдавай оружие. Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? Да, я спятил твою хреновину. хреновину. называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война.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 Все равно их никто не хотел покупать. Ну все, все в плюсах. 10 монет, окей. Отличное предложение. Вам, ребятки, хватит. Я думаю, я надеюсь. Но на биомаркер, конечно, вряд ли. Учитывая, что Хаконом еле биомаркер нашел. Мы на этом времени убили. то сколько вообще жесть. меня. Отлично, отнеси Айтеру. Классный подарок на день рождения. Хотя и понятия не имею, когда этот корзел родился. Буду ждать станции метро. Ладно. Так, нам бежать вот туда надо, да? Так. Кстати, где у нас тут может быть еще набор этих... Как его ингибиторов. Что за ВГМ-аномалия? Интересно. Ну, давайте посмотрим, что там. Ой, блядь, ты кто такой, а? ВГМ-аномалия — это логово реминантов опасных зараженных, которые оскверняют воздух и оживляют тела. Чтобы сразиться с ним, надо зайти на соответствующую зону ночью. Если вы одолеете, то... А я... Этот будет... В военный контейнер с ингибиторами. Окей. У нас есть копье. Попробуем уделать. Ой, блять. Так, с тобой надо чуть-чуть по... поаккуратнее, да? Шуметь я не очень хочу на самом деле Потому что Ночь это время опасное Если эти еще прибегут Инфицированные Дороженные То я вряд ли тогда справлюсь Пока копия есть Буду копия кидать Ой Давай залутай быстрее Эйден Ух, блядь. Бля, оружие сломалось, серьезно? А чем отбиваться по итогу? Есть сикач какой-то, да? А, вонючая труба или сикач? Ладно, а секач как можно изменить? Сделаем, короче, вот здесь искру. А здесь отраву. Блин, у меня реально ресурсы заканчиваются. Это очень плохо. Так, у меня против тебя, дружок, еще был коктейль Молотова, если я не ошибаюсь. Да? Ага. Так, коктейль Молотова. Выбираем. Фаза 2 уже? Жесть. Ой, а вы все-таки прибежали у да? На, нахуй. Моня. Так, пол хп уже снесли, это хорошо Еще, кстати, те зомбики загорелись, это тоже замечательно Так, фаза 3, ого Ну, постепенно убиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, чем всех. Ну и еще про этих товарищей не забываем. Так, подбираю трофеи, раз уж валяются Так, бро Совсем чуть-чуть осталось за твоей смерти Ты, короче, готовься, ладно? О Все, готов Вино второго мира, образцы мутантов, уникальный трофей зараженного Ммм, много всего, много Забираем ресурсики Особенно товары на продажу Так, я уже вижу, что Минута где-то остается Но вроде как все успеем Можно даже, кстати, сейчас э, Что-то вкачать Либо выносливость, либо здоровье Давайте-ка Выносливость о, отлично. Я смогу покупать, значит, прыжок в длину, неуловимого бегуна, даже мягкое приземление, быстрый подъем и рывок. Ого. Так, отлично, теперь можно отсюда убираться, да? Так, где мои грибочки там? Интересно, а где эти трофеи валяются? Вот, редкий трофей какой-то еще были, а? Или я больше никого тут не прибил? По-моему, как минимум еще один был зараженный, который такой быстренький. Нет, кажется, его нету. Это плохо, это очень плохо. Ладно, упетываем отсюда. 300 метров, да? О, чей-то дом, что ли, или что? Что тут запертое у нас? Блять. Неудачно, неудачно вышло. Э, я не очень хочу рисковать здоровьем. Pare? Так, 25 секунд. Ладно, грибочек съедаем. Идем дальше Ого Вот это нам надо Пошли отсюда Пошли, говорю Мне нужны медицинские ресурсы А вы идете нахер отсюда Ух, бля Опять ты Ты тварь, чертова Ой, блядь. Сейчас тебя прикончу. Все, готово, да, тварь? Готово. Уеба, блин. Чертова. Так, забираем ромашку, мед, перья и прочее, прочее, прочее. Вот даже какой-то кордицепс растет. Отсылка а на зла 100 фаз 2. Ммм. Или, в принципе, на The Last of Us 1. Без разницы, в общем, на другую серию игр. Хотя. По сути, кардицепс. Это и так природное явление. Ты хули еще живой, а? Все, бегун сдох. Кардицепс это что же такое? Это грибочки. Буквально. Да, буквально грибочки. Мира, О негативное мышление. Сейчас водички не попьем понимаешь. и пойдем а Да, восстанавливаю хп Ну и все, восстановили Так, здесь какой-то квест, очевидно Но я не хочу на него время тратить Я просто хотел восстановить свой иммунитет И идти дальше Уии! Ой, блядь. Давай, давай, давай. Почти угандошили. Буквально чуть-чуть осталось. Давай, я идем Да, на самом деле, по-хорошему, стоит просто где-то погрядить эти трофеи, но фиг с ними. Можно и так слегка по пути поубивать зараженных, и все, достаточно. Так, 50 метров. Э -э, помочь человеку, типа, или что? Ну, сейчас поможем, наверное. 40 секунд. Ой, не 40 секунд. Было 40 метров. Сейчас помогу. О, заодно получаем опыт. Это отлично. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста, возьми эту скромную награду. Усилитель ярости. Ого, это что-то крутое, наверное. 15 метров. Окей. Надеюсь, найдем. Надеюсь, прям по пути будет. Так, что у нас здесь еще? Перья, да? Все, забрали, отлично. Ты кто такой? Не, я тебя убивать не хочу. Мне лень, сорян. О-о, о-о-о, отлично. Прям по пути. Великолепно. Какие-то перчатки капрала и еще ингибиторы. Прямо две штуки. Великолепно. Мне это очень и очень нравится. Так у нас есть э, выбор: либо мы качаем оздоровиться, либо выносуясь дальше. Нам-нам-нам-нам-нам. Хм. <смас> Не, здоровье-то тоже надо. Ну и это надо. Скрытное передвижение или бегущий сквозь толпу или ускорение, прыжок через врага. Так, ладно, давайте-ка выносы Все-таки сейчас выносы не хватает А с таким-то хп я как-то умудряюсь еще выживать Прямо буквально А у нас здесь, кстати, ветряк по пути Сейчас его быстро активируем И все, будет отлично Главное, чтобы здесь э, выносливости хватило <смех> Опять, в очередной раз э, 100 выносливости только требуется А где там требовалось Дофига выносливости э, Начальные локации буквально, да? Какая там даже, я не знаю, вторая часть Третье прохождение Когда прям требовалось Много так выносливости, а? Где я прям не мог допрыгивать Ужас, короче Ужас, давай, давай Так. Все, поднимаемся наверх. Уи! Почти залезли, да? Почти. Опять эти ваши вышечки. Все, запускаем метряк. Я даже могу пропустить это все дело. Но, как видим, просто пришли выжившие теперь. Все, пропустили это дело? Че время то тратить, а? Области по... стали доступны дополнительные сооружения выживших. Все, отлично. Погуляй и... чего желаешь, приятель? Пегаси, у тебя молот пистолет? Жесть! Ужас какой Испортили пистолеты Так, я хочу тебе продать Опять говно по дешману А все остальное пока что пусть будет у меня А вот снаряга хм, снаряга Ладно, продам Вот кроме этого Это такое желтенькое, мне это нравится Вот остальное Продам быть. Ну все, забирай, забирай не хочу сейчас занимать, э, так сказать, Ой, забивать винарите. инвентарь э, лишним хламом, который я сейчас, может, боготворю, но для меня это сейчас не самое подходящее снаряжение, а уверен, что будет еще лучше. В данный момент меня снаряжение и так мое устраивает. 6. я уже записываю где-то полтора часа, ужас какой. Ой-ой-ой, не падай, не падай. Месяцев... Вот к чему детей, приводит пустая трата времени. То есть, типа, постоянно отвлекаешься на какую-то фигню в виде вышек там и всяких прочих мест, где можно полутаться, поубивать кого-то и прочее, прочее, прочее. Так, бежим. Почти добежали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй яй ой ой, ой. Нахуй иди. Все, погоня закончилась. Докладываем Айтеру. Точнее, отдаём ему эти кастеты. И всё. Кстати, а кастеты-то можно посмотреть? Нет? Нет. Нельзя. Жесть, я хотел бы вдруг с ними поиграться там. Но нет, игра не дает этого сделать. Плохо, ужасно. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Повезло тебе, я не с пустыми. Базаря. Да что от меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На мид Сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет десять. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Что за тату? Татуировка на руке похожа на созвездие. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия все равно. Везде есть иерархия. Короче, я свою работу сделал, пропускай меня в центр. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. И я решаю, когда будет открыт туннель центра Лук, Пелегрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Бля, скотина. Пилигрим. Уёба. Уёба. Во-первых, возьми это. В знак моей благодарности. У, блин, спасибо. Айтер...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 У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. А, ладно. Есть подозреваемые? Опять работа. Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Так, в чем проблема с базаром? Жители базара простые люди. Зачем им бросать вам вызов? А вот почему я хочу узнать правду до того, как будет отдан приказ о применении силы. К тому же... Внешность бывает обманчива Они хотят от нас избавиться Они думают, что анархия Ключ к созданию нового мира Что ж, сейчас кругом одна анархия Карл лицемер и мошенник Промывающий людям мозги своими хитрыми речами Он говорит, что все равны Но это чушь Нельзя быть лидером и равным одновременно Ладно, я найду убийцу У я меня нет другого Прекрасно. выхода это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Никому ни слова. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей, вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом, это серьезный залет. Именно так.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 Эх, найдите убийцу Лукаса. А чё по оружию-то? Какое нам оружие дали по итогу? Так, сопротивляемость уже 5 минут составляет. Неплохо. Э -э Писак какой-то. Ну, можно... Повесить на него опять эту искорку. А, не, не получится. Не получится уже, жесть. У меня заканчиваются... Эти... Как их... Ингредиенты для крафта. Ужас, короче. Ужас. Эйден, ты еще жив? Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Видел... Какие-то надежды. Ты не знаешь, что его так разозлило? Он хочет быть главным. Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу? Неудивительно. Он велел мне начать с базара.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 Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Вишли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь. Mm, окей, ладно. <к pains> так, все таки мы с тобой, кстати, увиделись. Как все ни странно. клиенты миротворцев — постоянные клиенты. А, ты можешь мне аптечку улучшить? Весьма впечатляет. Еще как. А, ха -ха -ха. Ну, кстати, уже наполнено лекарство вкачали. Может, стрелы какие-то купить там, я хз. Боеприпасы. Хм. Хотя, черт его знает на самом деле. Ну ладно, дайте Почему бы нет. Не то слово, правда, я опять без денег почти что остался. Используй новое снаряжение стола. готов поторговать? Да, дай мне какие-нибудь компоненты, и я отстану, наверное, я надеюсь. Я рассчитываю, что ты еще придешь. Окей, надеюсь я на это, рассчитывай дальше. Отличное качество, здесь и сейчас. М -м -м -м. Ладно, ну типа, наверное. Мне нечего продать тебе. К сожалению Покупать, Мне так эм. что ж идем а теперь на базар получается 3 Три... 300 метров правда сейчас это ночью конечно же тяжело будет сделать но что уж там ладно эм. добежим думаю да главное придерживаться крыши и тогда точно не пропадем. В конце концов, кстати, за то, что мы бегаем ночью, выполняем задания, мы дополнительный опыт получаем. Это реально плюсик. Так, главное, чтобы эти крикуны не палили. Иначе будет совсем жестко. Да блин, я хотел бинокль достать. Что там? Жесть, даже не подсвечивается нормально. Ужас. О. Ребята, вы должны уйти отсюда. Прошу вас освободить крышу. ой ой ой ой ой, -ой. У пятого отсюда. Уптую, говорю. А ты че сюда прибежал, а? Так, а что я этим бью? Надо секачем бить. Да. Все, умирай, умирай, умирай, умирай, умирай, умирай. Умер. Молодец. Хорошая работа, Олег. Отлично умираешь. Так, собираем тут все, что можем. Все забрали. Ну, можно сказать и так. Теперь точно все. Нам нужно идти в ту сторону 200 метров То есть было 300 метров Уже 100 метров преодолели Вполне неплохо Так, главное здесь не упасть А тут мы уже были, да И тут мы были, да Только лаванду нам дают еще Дополнительно Либо я в тот раз забыл залутать ее Так, что здесь за фигня Неизвестное место какое-то Уи. а испытание паркуром но ну, не я не хочу Новая в этот раз поста... этим заниматься ну, Ладно я у тебя вот возьму ты, лезвие ты. и все наверное хотя ладно продам ценные вещи буквально 20 минут получу и все в моем Да Дача у тебя даже ничего нету хорошего честно говоря купил просто какой-то лезвие и все да уи <звук> Умер Молодец Ты посмотри А ч ты вылез, бро? Ночь ведь когда умираю, могу, все Ладно, Но когда плевать Блин, влез. даже тут не впускают, ужас Как так? Тебе помочь там, а? Или ты как-то справишься, бро? Ну, вроде ты почти что справился. Ладно. Блин, а зомбиков-то не заутать, к сожалению. Ну ладно. Все, бежим. Почти добежали. Все, случимся. Опять ты. Эй, кто ты, мать твою? Полегче. А ты кто? Он не миротворец. Откуда знаешь? Они все время здесь крутятся. Он чужак, пилигрим. Что? Он пришел из за стен? Нихера себе. Еще удивленно. А? привело тебя, но будь аккуратнее. Остригайся миротворцев. У них нет друзей. В этот раз с биомаркером. Блин, хорошо, что он не сказал очередной раз. Тебя к биомаркеры. Законить, если ты появишься. Прекрасно. Раньше он хотел меня повесить. Ну, Эйден, мы ведь уже с тобой как бы успокоились, наверное. И Никто нас по итогу не повесил, к счастью. Ногами, Блин, меня этот охранник реально бесит. Из-за той миссии, когда у нас не хотел, биомаркера не было. Был ты был угрозой для всех. Конечно. Теперь я угроза для тебя лично не Я тебя, секунду, сука, выебу потом По башке тебе дам, блин Валяться будешь Карл, я тебя уже видел, да Я тебя уже видел на базе миротворцев Давай потолкуем, Кто раз ты так подумать, хочешь на Добро пожаловать. Да, Спасибо я еще жив, несмотря на твои усилия Вижу, ты затаил обиду но будь ты на моем месте, ты бы меня понял. Мы несем ответственность за безопасность всего базара. И мы относимся к этому серьезно. Вот почему мы так поступили. Надеюсь, ты нас простишь. Итак... Нет те прощения. То, расскажи, как сейчас обстоят дела во внешнем мире. Ха. Плохо и становится только хуже. Плохо и становится хуже. Поселений все меньше и они не растут. Я боюсь, что скоро уже будет некуда идти. Это не удивляет меня, сын мой Человечество должно достичь дна, чтобы снова подняться Вот для этого мы здесь Есть еще новости? Лучше расскажи о базаре в принципе Вообще-то нет Расскажешь мне побольше о своих людях? Нас называют народом базара Просто потому что мы здесь живем но на самом деле мы свободные люди. Свободны от лжи, от денег, от религии, от войн, от политики и от темных облаков, закрывших землю. Звучит хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. О, у нас тоже есть проблемы. Например, нехватка воды. Но проявив мужество и терпение, мы когда-нибудь создадим рай. Ты, кажется, почти рад краху цивилизации. Это было настолько трагично, насколько неизбежно. Культ потребления и вера во всемогущий доллар привели к катастрофе. Вот почему мы стараемся не повторять одну и ту же ошибку. Это было бы преступлением. Мы хотим создать новый порядок, основанный на социальных связях, на семье и коллективе. Справедливый порядок, где люди поддерживают друг друга. Где полиция или армия не стреляют в тех, кого они призваны защищать. Где хватит места для всех.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 Не, ну бля. А уф. Можно выбрать, конечно, вариант волка, но мне в принципе не нравится эта метафора и весь тот бред, который и высказал Карл. Так что. Ой, бля. Ладно, я не хочу эту метафору вообще обсуждать. Мне она не нравится. нравится эта метафора. Ах, да, ясно. Пилигримов не интересуют Метафоры и поэзия Они предпочитают действовать Кстати, Именно. О, действиях. Да, о действиях Я ищу Софи Неужели? И зачем же? Это мое дело Нет, если ты на моей земле, пилигрим Что ж, я уступлю тебе Твое дело, каким бы оно ни было, не опасно для нас. В конце концов, ты один, а нас много. Иди туда, пока не увидишь настоящего великана, это Герман, телохранитель Софи. Она будет рядом. И надеюсь, твое дело не разозлит Германа. Удачи, мой друг. Спасибо за такие речи, а спасибо, вот спасибо что.. Люди всегда чем-то недавно нам. Мы живы. ерунда. ушел работать да ну крутой черт. Так, секунду так все расспрашиваем софия лукасе а вот этот герман герман герман герман великан ты чё такое злая про я тебя чё обидел надеюсь что нет а что поговорим с тобой софия нужно поговорить ой я палы пусть говорит Реально, Герман, что ты злой такой, а? Я... Эйден. Тот пилигрим, что недавно пришел в город. Ты хорошо информирована. У меня нет выбора. Я здесь отвечаю за безопасность. Кроме того, ты вчера довольно эффектно появился. Я ищу работу. Есть что на примете? Хм... Говорят, ты можешь быть полезен, но я хочу сама убедиться. Как насчет небольшого поручения для начала? Что ты предлагаешь? Подойди к нашим мастерам, к Альберту или Квенчанце. Они оба знают, где находятся самые чистые кристаллы. Они нужны мне для одной сделки. А что за сделка? Мне нужно что-нибудь знать об этой одной сделке. Как говорит Карл, любопытство Первый шаг на пути в ад Ты в это веришь? Я верю, что не надо доверять незнакомцам А тебя я не знаю Пока еще Сначала узнай, где находятся кристаллы А там будет видно А почему кристаллы те очень Эти важны, а? Что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок Своего рода побочный продукт Люди верят, что если носить их с собой, инфекция распространяется медленнее. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но попробовать стоит. Так поэтому они для вас так важны? По этой и многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить и еще сложнее отдать. Они ведь такие красивые, верно? Но самое главное, это реальные, осязаемые вещи. Намного более реальные, чем старые деньги. Вот почему они такие чертовски дорогие. Понял. Так. А что за Альберта и Винченца, да? Альберта и Винченца. Это те Расскажи мастера, их. что ли? Отец и сын. Альберта отец часто запинается. До эпидемии у него была своя мастерская и куча денег. Его сын Винченца немного застенчивый. Оба отличные мастера и умны. Могут сделать часы и старые жвачки и струны. Хорошо, а что значит, что я ты из за безопасность? За безопасность а? на базаре. Что это значит? Это значит, что я проламлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. О, а из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Это истинная революция. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Звучит логично. Ладно, я поищу Альберта Ладно, и Винчен. я поговорю с одним из ваших мастеров. Они должны быть на базаре. Если справишься, тогда придумаем тебе работу и посерьезнее. Окей. Окей. Спросите мастеров о кристаллах. Ну, сейчас спросим. Что больше Пока буквально Это секунду так извиняюсь, э надо было отвлечься. Эй, э, ты, ты, ты, ты, иди нахер, мне сейчас не до тебя Я хочу наконец-то этот квест завершить. To, у меня была огромная, uh... большая... Мастерская, пап? Да, мастерская. Ну и где она? Ты сейчас на мастерской, Альберта. Меня, товары... В смысле, не мастерскую, а это что? Более-менее похоже. Я от Софи. Она говорит, вы знаете, где есть кристаллы. А да, что бы их... Они уже присылали одного из своих... П пиздюпов. Кого? Этого парня, ее... Её... Брата, Софии! Как зовут этого камню? Блин! Барни. Какой токсичный Говнюхабу Альберта! Барни. Он задавал тот же вопрос о темной зоне с кристаллами. Это что-то новенькое. Так где эта темная зона? 100... 100 и 20... 100... 100, 100. 100. Пап, можно я скажу? Давай, ушатываю. В 100 метрах от метро. Там есть большая вывеска Fashion Store и ветряк на другой стороне улицы. Спасибо. Все, отлично. Это правда, мне нужно самое лучшее. О, мы даже вкачали паркур. Сейчас выберем новый навык. тик-так или рывок? Давайте пока что рывок возьмем. сюда. Да все, я здесь. Ну, что ты узнал? Я узнал, где это место, но мне сказали, что твой брат уже о нем спрашивал. Герман, проверь, не включил ли Барни рацию. Барни, ответь мне. Барни Черт Так вот, почему он отключил рацию Решил сам найти кристаллы Снова он вставляет палки в колеса Как я понимаю, это уже не в первый раз Нет Он постоянно пытается отлечиться В прошлый раз его ранили И это было не так давно Все в игры играет Я убью его, просто убью его Я могу убить, если что Ладно, а что ты винишь себя-то, а? В чем а Почему тут ты, а? ты винишь себя? Мы сами творцы своей судьбы Послушай, ты сам сказал, что новичок здесь Значит, ты многого не знаешь Я здесь отвечаю за безопасность А он мой брат Я обещала смотреть за ним Обещала? Обещала кому? Неважно Я надеру Барни задницу, когда он вернется Так и как он был ранен, а? Как был ранен Барни? Он не хочет говорить я думаю, что это были миротворцы. Опа! У брата есть у тебя секрет. То есть он может быть это убийцей Барни, ответь мне! Да пошло оно все. Если в таком состоянии он отправится в темную зону, ему конец. Я могу попробовать его найти? Ты? Я уже бывал в темной зоне. В госпитале ВГМ. В госпитале Святого Иосифа? Правда? Ну, да. Если ты спасешь его, ты не пожалеешь. Время все еще есть Барни, скорее всего, будет ждать до заката Идти в темную зону днем Это самоубийство Главное, приведи его домой живым Сделаю, что смогу Удачи Спасибо Полуночные истории Исследуя город, вы будете встречать персонажей Отмеченных особым значком Это ночные истории, задания, которые лучше всего Выполнять ночью А, отлично, великолепнейше и мы в какой то веке наконец-то завершили наш квестик. Отлично, великолепно. Ну, а я на самом деле уже как-то устал играть. Так что думаю, что самый момент заканчивать. Да, друзья, спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Оставьте палец вверх, если вам это видео понравилось. Не забывайте про комментарии, подписки, колокольчики, чтобы не пропустить новые видео, чтобы поделиться своим мнением о данных заданиях и в принципе об игре в целом. А я с вами прощаюсь, с вами был Леонид, всем удачи, всем пока.